Чё, первый банк? До этого мать ебал. Да ладно, извини. Ну, ну видишь, привычка какая-то ебанская. Не, нормально, мне все нравится. Здорово. <свес> Хули вы <машете? свес> Вопрос какие-то задавать. Привет, привет, здравствуй. Такой сон, но я только проснулся, только из души вышел. Естественно, блять, сонный. Систер. Sister... Где альбом? Где диспота? У oh, сука. Ой, Фетр, привет. Фетр, you're my homies, Мистер. Майя Крю, ЭДМ Скват Какие планы сегодня? Сейчас поболтаю с вами, пойду дальше альбом писать У меня никаких планов, вообще Постоянно, я каждый день, блядь, сижу дома Пишу альбом, очень редко вылазит И то по каким-то важным вопросам Я снял офис себе И вы, блядь, в жизни Не поверите, что это за офис У меня теперь свой бункер Я, блядь, снял свой бункер Блять, у меня свой... Я что-то себя персонажем из У меня есть свой бункер. А как дроп хорошо начался прям. А мышник. Ну да. Разъебал гновного. Ну, наверное. Ты где? Кстати, он в центре Питера. У нас. Нет, Фетр, у меня, а вы там будете тусить. Понятно? Прикиньте, чтобы вы знали, насколько дикспота лучший лейбл на свете, лучшее творческое объединение. У нас штаб-квартира это блядский бункер, мать вашу. Реально, есть вопросы у кого-либо, ну, чё круче, реально. Бункер, мать вашу. Сколько тебе лет? Не, 22 года. Пиздец, уже 22 года. А я по утрам встаю, как бабушка, нахуй, знаете, мне все всё ебало оттекает. Мне что-то не очень понравились раунды гнойном, ну хуй А мне понравились. Я реально, я говорю как человек, ну типа как зритель, да? Вот. Мне они очень понравились. Прям здорово. Гнойный обалденный чел. Может, что-нибудь замутим такое, чтобы прям все обсуждали. С Лизкой общайтесь, конечно. По сей день не помню, как этот Челик снимал видики по КС и по 40 -по подписаты на Ютубе. Ну, был дел, да. Братан, у всех минус ебало, просто развалили, просто нахуй. Алло, приезжай ко мне в офис в бункер. У нас студия в бункере. Вот это пилдец. Второй раунд гнойного классно. Мне больше, по-моему, первый понравился, не помню, честно. Кстати, что пьешь? Просто колу. У меня просто дома воды нету, я в магазин еще не сходил, поэтому колу хлещу. С проводкой проблема, свет вырубается. Когда ты будешь ебать других рэперов. Ну, когда мне добавят снова на Кадиллак Эскалей, тогда буду ебать. Думаешь, мы чё все такие, это самое, за культура? Дай, дай Славе конверт, он придет, снимет голову. Дай мне конверт, я приду, около тебя почитаю. Не, все клево. А будет весь батл или кусок? Будет весь, полностью. Блять, Не чихнулся. Кстати, когда ты сядешь на бутылку? Ну сейчас добью, брат, и сяду. Че, альбом пишешь? Да, брат, альбом! У -у -у! Мне уже нахуй снится. Пиздец, я заебался. Но, но, я вас уверяю, уже есть финишная прямая. Я уже чувствую ее. Все, я, я чувствую, что я заканчиваю этот блядский альбом. Сейчас, подождите секундочку, я потише сделаю Авичи. Так вот, я чувствую, что он уже подходит к финишной прямой. И что он почти закончен Осталось его там Пару треков доделать И в принципе готово Но мне видите как повезло Короче как история была Чтобы вы знали про альбом Я э, Я живу делал очень давно И летом Когда я после того как снял в и поехал в Казань Вот Летом я удалил весь альбом Потому что он был пиздец банальный. Ну, знаете, трэп, рэп, вот эта вся хуйня. Вот, в один момент что-то внутри меня опомнилось, и я вспомнил, что я не рэпер, я музыкант, я композитор. Типа, я же всегда музон делал, ну, танцевальный. А потом уже рэп. Я подумал, а почему бы не делать, ну, такой под свой стиль альбом? Вот, сейчас чем занимаюсь, это тексты я адаптирую, слава богу, тексты, большинство текстов уже написано, их просто поадаптировать надо. Месседж, короче, не потеряется в альбоме. Вот. Просто поменяется э, манера исполнения, там, стилем песни и так далее. Будут три, мемы 3, но это уже к Руслана, мемы 3 он должен делать. Вот, короче... Так и живем. Аферисты, не знаю, будут ли аферисты. На них слишком много денег и сил уходит, в прямом смысле. Я прям после аферистов, я лежу, потом неделю двигаться не могу. Потому что все нервы на пределе становятся. Но это очень сложные съемки. И неблагодарные. Типа, ты выпускаешь их, а потом миллионы два просмотров. Это очень много для сериала. Очень много для ютубовского сериала. Но мне недостаточно, я считаю. Я и балл рэп, я молодой Тру Роцкер, пошлый лохер, рулит кек. Сколько треков на альбом будет? Треков 7-8. Демку не могу включить, у меня далеко все. Давай охуеете там просто блять как, как охуенно все получается, прям мне очень нравится. Там знаете, вот так сложилось, что вот подряд слушаешь несколько песен, и все бенгеры, ну прям все прям очень бенгеры. Я такой сука, типа это само получается, просто стиль такой разъемный, круто, круто. И это будет не просто, типа, танцевальная музыка, под которую танцуешь просто, и все. Там, ну, реально, месседж я закладывал, тогда на текстом очень долго парился. Ну, короче, я в восторге от того, что получается. Вот, спасибо вообще все Дикспоте, Фетру особенно, Гнару. Вот, там и кореш Гнара, блин, никого забыл, хороший парень. Мне вот, мы с... за один день он мне бит сделал, типа. Ну, короче, я сам пишу, все молодцы. Что вам еще рассказать из новенького? Я что-то, может, забыл? Что-то мне произошло, что я вам должен рассказать или нет? Что-то я соплями давлюсь, походу, простыл. Болеешь? Вот походу, да. Вроде я нормально. Хотя не. А, у меня температура небольшая. Да, лоб горячий. Ну и ладно, хуй с ним. Я просто под кокосом, ребят. А, пиздец, орех целый день долбил, как белка, вот, мне, мне белка, мне срочно нужен орех, будешь продолжать деятельность на ютубе? Хороший вопрос, я хочу, я реально хочу, но пока, пока что мне делать там нечего, типа, надоело, потому что каждый день ты, это самое, ну, типа, что такое блогер? Ты каждый день просыпаешь с мыслью, что тебе нужно что-то делать. Если сегодня сегодня начнешь писать сценарий или там придумывать идею для ролика и так далее, то через неделю ты его не сделаешь. И за это будет падать статистика. А я, слава богу, довел свою аудиторию до такого, что они знают, что если ничего не выходит, значит я чем-то в любом случае занимаюсь. Я не проебываюсь и у меня статистика вообще не падает. То есть... Для меня это самая выгодная позиция, я захочу и буду два месяца альбом писать, да, 3-4, полгода альбом писать, и люди будут ждать, и типа, они будут прекрасно понимать, ну, стата не будет падать, они будут прекрасно понимать, что я не за залупой занимаюсь, вот, типа, все, пока, я хочу, но мне нечем заниматься там, порой меня заебали, хотя, очень теплые о них воспоминания. Пародии меня заебали, больше нечего снимать, реально. Если что-то придет, естественно, я себя не ограничиваю, в чем-то я обязательно сделаю. Но пока только музыкой и дикспоты. Ну, музыкой и музыкой. Альбом свой выпущу, выпущу дикспотом, буду сейчас очень плотно дикспоты заниматься. Вот, может, там какие-то уже концерты будем давать. Посмотрим, как на начнет все работать. Вот. Что еще по вопросам? Классный батл. Спасибо. Когда новые треки? Когда выпущу? Помнишь, конечно, помню. Видел новый ролик Лиски? Да. Я его репостнул. В Казань приедете. Бля, я то. Я еще от тура не отошел. Вы ч? Вы ч? Не знаю, как на самом деле. В каком формате подавать концерты дикспоты? Ведь это танцевальный лейбл. Вот. Подавать как частные вечеринки. Ну типа, ты приезжаешь, снимаешь клуб и на ночь забиваешься, да? Ну как. И вход просто большой будет, как на концерты. Либо реально как концерт устраиваются. В этом плане надо еще подумать, не? Как лучше будет? Ты спишь вообще? Я сегодня спал очень много. Видишь, как у меня ебало. Сегодня я так вырубился. Ай, блять, сука, прям проснулся, прям, мне лицо разлипало, наверное, минут 40. В, в альбоме дабстеп с твоей музыкой. Нет, в альбоме нет дабстепа, не переживай. Сколько писал текст на батл? О, у нас. На самом деле очень мало. У нас было недели две, по-моему. Если не ошибаюсь, недели две было, и для меня это катастрофически маленькие цифры. Если для Славы это, ну, вообще, типа, он там за день напишет, блядь, весь этот текст, за второй выучит. Для него это вообще обыденность. То для меня, чуваки, блядь, я э, тексты пишу просто, ну, не за две недели, за месяц, как минимум, типа, даже треки. Вот, я их постоянно переделываю, переделываю, переделываю Я каждый день включаю, допустим, проект какой-то Где у меня там Ну я обычно в fl типа пишу минус И прям открываю блокноты из FL-ки типа И его... прям в нем пишу текст Я открываю, раз прочитал, два Новый мерч очень классный Я знаю, я сам в нем постоянно хожу Мне как вставлять. Да, блять, о чем говорить Как вам мои штанишки? Стиль, стиль, вообще стиль Даня хуйни не сделает, Даня делает стиль, мать вашу. У меня вообще офис в бункере, блядь, чё вы хотели, нахуй, а, блядь? Отвечай, я вам запишу видос в инстаграм, или хотя бы в этот самый, в историю, где я открываю, да хватит, проводка, блядская. Где, вам... где я в своем бункере на открытии шампанское пью, бля, буду, вы охуеете. Клёво, я прям доволен, что происходит сейчас вокруг. Новые мерчаги будут? Пока нет, и что? Он только вышло. Сви свитер офигенный у меня такой же. Респект, респект. А шарфик у тебя есть? не шар где тут лежит. Сейчас. Смотрите, какой шарф. Блин. Новогоднее настроение, правда? <с> нет. <с> нет. <с> Слушай, я... Я как только начал... Э зарабатывать деньги на своем творчестве... Когда у меня все мое время начало уходить на эту работу, э -э у меня пропали праздники в прямом смысле. Хоть и мой день рождения, хоть что. Во-первых, я могу себе устроить праздник любой день, да? Вот сегодня, вот допустим, сегодня с вами поболтаю, перестану писать альбом, такой думаю сегодня нет, поеду бухать, к примеру. Еще что? Ну то есть я не чувствую уже эти праздники типа. Не знаю хорошо это или плохо. Мне как бы поебать мне ровно. Я в свой день рождения сидел, монтировал э, задник. Помните у меня в, на концертах? Там мемы мы пели, типа еще что-то. Я на свой день рождения сидел и это все монтировал. Бля, у меня же где-то спрей от носа был. Где он? Не найду сейчас. Ладно, с вами закончу болтать. Пойду, пойду искать его. Соня, что там по сессии? Соня, что по сессии там? Что еще? Давайте несколько вопросиков я пойду. Если будет вопросов побольше интересных, то не пойду. Мне... Я зашел с вами поболтать, потому что давно это самое не болтали, а стрим не хочется делать. Видите, я в каком состоянии нахожусь из-за альбома. Ты заболел? Не знаю. Я сегодня такой проснулся. Опухший. Вот. И нос заложен. Да, сука. Когда выйдет примерно, не знаю. В следующем году, в начале. Может, в январе, я не знаю. Как пойдет. Но осталось трека три. Два-три трека, но полных То есть полностью надо и текст написать и так далее Вот это, блядь, это сложно Будешь ли ты с выступать? Нет, пока не планируем. Что думаешь о тейпе? Васап, я тейп, ну и хули Он хлеб. У вас есть снег? Я не видел еще, в окно не смотрел сегодня По-моему, есть Дропни хоть один трек Посмотрим что там, эскизы для чего? Эскизы для ту. Ты рисовал, мам, купи которая. А, эти все? Нет, но под моим чутким руководством. Идея вся моя, естественно. Рисовать-то я не умею. Вот. Я просто давал задание ДЗ. По нему художники рисовали. Я говорил, нет или да. В Apple Music будешь заливать треки? Да. Вообще, во все площадки. Будут еще пародии или нет? Я об этом говорил. Надо было раньше приходить. Ой, извините. Кто, блядь, рыгает нахуй, сука? Почему козла, Даня? Ну, догадайся. Че мне, блядь? Может, мне еще текст каждый рассказывает свой, что обозначает этот, что обозначает то. Прикольно же, догад догадывайтесь. Я видел пост какого-то чувака, который разбирал, блядь, не помню, какой-то текст мой. И я такой, ебать. Сука, прям все разобрал. Круто, мне очень нравится. Надо стричься пойти. Похоже буду на Свергона скоро. <смех> как у него шевелюра такая. И Почему ты долбоеб? Я сам понять не могу, брат. Ля какой шарфик. Ля сэпосэ тупо. Это мой, кстати. Почему старых нет на площадках? Потому что это... <смех> Но это не те песни. Вот. Я считаю, что у меня уже не тот уровень. Ну... Не такой низкий уровень. Мне сейчас бы было стыдно, если бы старые песни были на площадках каких-то. Сейчас я уже более-менее с каким-то опытом залью песню. Вот, и буду доволен. Вытаскивай меня, будет? Да, на Дикспоте. Он релизится на Дикспоте. Какая твоя любимая песня? У меня очень много любимых песен, реально. Общаешь с Лизой? Да, я отвечал уже. ничего вопросов больше нет? Да, все. Гофит с братишкиным, блядь. нужно было ли снимать, где твой идол? Это же не я снимал. Это вес рэповцы снимали, так что... Для меня несложно, я приезжал уезжал, Так что большая часть работы это они. Где твой идол разбирали, точно. Вот я вот говорила. о... О том, как Черик написал пост. Он разбирал, по-моему, где-то Intel, как раз таки. Но никто так и не догадается, о чем была речь. Точнее, о ком. Это вообще не обо мне песни, если что. И человек, о ком я писал это все, тоже не догадался, пока я ему не сказал. Типа круто. Это не телка, если что, не переживайте. Кто в дикспоте состоит? Фетр заебал. Сука, хайпится. Вон, подписывайтесь, смотрите, видите внизу. Лох один пишет. У него ник. Ф-Е-Т-Р-Е -E -E, <смех> Офишл Вот, это Федор Там, блядь Я, я просто не умею выёбываться, как эти рэперы Типа е ура, Моя ура, это, это моя крю, цените Федор моя крю Блядь, мы предупредили про оборотня Идем крю Склад This my squad Фетр, между прочим, чтобы вы знали, чтобы у вас была мотивация подписаться. Тот, кто придумал мелодию «Я смотрю аниме». Представляете, насколько он талантлив? Да это реально талантливый человек. Ему пишешь такой, блядь, у меня пиздец и день нет, я такой заебанный. Можешь какую-нибудь прикольную мелодию хэппи-хардкорскую сделать? Он такой, да, и присылает мелодию «Я смотрю аниме», которая стала треком. Буквально через день-два. Вот и все, ёпта. Он редактировал, кстати, трек «Где, где, где твой идол?» Пользовался когда-нибудь сайтом Лупермен. Нет, Луперменом не пользовался. Звучит как э, сайт, где продают бесплатные эти, блядь, сэмплы, нахуй. Лучше на сэмпл про какой-нибудь там, ну не знаю. Ты бы еще в Афлиброте мне предложил, чел. О, господи, что за песня. У меня такая ностальгия сразу же. Это Avice тоже? А, это не Керамео, точно, я Вичи. Возьми мою бу. Состоишь 89 сквад. Нет, я не знаю, кто это. Охуенная песня вообще, ребят. 2012. Ты там с иконами общаешься, да? Что скажешь по поводу YouTube, что там? О, я об этом не рассказывал, да? Короче, изначальная история, всем рассказываю. True Stories. Приготовьте чай, блядь. Короче, э -э -э я просто мне, я просто только проснулся, поэтому у меня прям крышняк ездит. Короче, я написал в Твиттере по поводу Ютуба Ревайда. Что типа? Как какие нахуй позитифонные Катя Клэп, если, ну, вот образно. Вот. Я скажу, менее мягко, хорошо. Ой, более мягко, чтобы на меня опять не нападали всякие дауны, которые не понимают, о чем я говорю. Я сказал, какие к черту... Катя Клейб и Позитифон, есть же намного, ну, типа, другие люди, куча других людей. Это обозначает то, что Ютубу просто насрать, что у нас происходит. Ведь YouTube Ревайн это та, та хуйня, поясняет сразу же, что я имел в виду. Ютуб Ревайн это та хуйня, где раз в год показываются мемы, связанные с, ну, мемы, что-то трендовое, связанное с Ютубом. И от каждой страны есть был там свой мем. Многие выебывались, почему, что, ну что там делает Ниндзя, чувак, который стримит Fortnite, но он реально трендовый в этом году был, Уилл Смит, он создал канал, его, он реально обсуждался, даже я об этом слышал, и так далее, они все мемные, а что сделали за год по стефона и Катя, я не вижу, ну типа, неважно, как я к ним отношусь, абсолютно неважно. важно, я просто вижу то, что они необсуждаемы были в этом году Я был бы согласен на все На Моргенштерна, на Литл Биг, согласитесь На Скиби Папа, тем более на Да хотя бы, блядь, Эдварда Билла, да? С этим лучи, вот, да, реально обсуждение когда было да, я... да все что угодно Вот, естественно, не я Как многие подумали, что я, блядь, завидую Я завидую видеоблогерам Самый бред, блядь Вот но они взяли, типа, просто надо ебить кого-то с хорошей статистикой, потому что у них, мне потом объяснили, что у них в месяц очень большие цифры, по-моему, что-то такое выходит за просмотры, поэтому взяли как, ну, типа, не разбираюсь. YouTube что там? Есть такой канал на Ютубе абсолютно блядский и желтушный, просто омерзительный. Как, который владелец, э, мне еще говорили, что ты бы знал, кто владелец этого канала, ты бы охуел. Да он тогда, да он... У него был до этого канал, где занимался абсолютно такой желтушной хуйней, обсасывал новости, как со мной с Павлом Дуровым. Знаете, вот такая хуйня. Он делает ролик под названием Даня Кашин хейтит, Hated э, блять, как Позитифона и Катю Клэп. Ну, типа такого. Где в ролике, ну... На самом деле, так, немного обсасывает эту тему и все, хуй забивает. Я пишу... Крисп, да. Вот. Ну, типа, ничего не поменялось. Я пишу пост, что, типа, ты, животное, не охуела ли? Типа, это это не кликбейт, это настоящая клевета. Вот. Он настраивает против меня очень много школьников, да, которые его смотрят. И меня в том числе. И настраивают еще и э, коллег моих. То есть, я сейчас не знаю, как позитифон, но мне на самом деле срать абсолютно, но, типа, я уверен, что позитифон сейчас ко мне начал намного хуже относиться, потому что кто-то, блядь, подумал о том, что я его оскорбил. Вот, и Катя Клэд, наверное, тоже. Поебать. Я написал пост о том, чтобы он, ну, типа, объяснил хоть как-то свои слова, на что получает целый ролик, где обсасывается, что «Ну ты чё, типа, не видишь?» Оскорбление! Ты написал, какие нахуй Катя Клейпа позитив. Ну, это же оскорбление. Ну, вот такая хуйня, знаете? Потом он сказал, что э, Ты предъявляешь этим блогерам. Предъявляешь. А еще что-то залупаешься. Ну, типа. Еще как ты пытаешься оправдать свои слова, ты им предъявляешь они Ютуба. Ну и так, такая хуйня. Где я ему написал в комментариях: Типа, смотри, смотри. И прям цитирую свое предложение с Твита, типа, YouTube Rewind в этом году... А, нет, какого хуя, к примеру, я чуть не помню точное предложение, но даже поправлять не надо, смысл понятен. А, какого хуя, что-то там YouTube Rewind взял в этом году позитивфоны? Или это не оскорбление? Показываю, что такое оскорбление. Какого хуя, в этом году YouTube Rewind взял хуесоса соса позитивфоны? Это, это только для примера. Если что, я никого хуесоса не называю. Сейчас опять на выдергивают. Вот. Вот это уже оскорбление. Согласись. Типа, и как я мог им что-то предъявлять, если единственное предложение, единственный вопрос, который был в моих твитах, он адресован только Ютубу. Это очевидно. Вот. И, короче, ну, типа, я просто разобрал его. Потому ну, что он реально хуйню нес. На что... И я сказал, говорю, да... Э, Мое предложение, мои твиты звучали грубовато. Только потому, что, ну, у меня такая натура. Я очень много выражаю свои мысли очень грубо, да, согласитесь. Вот, даже когда хвалю кого-то, я всегда выражаю, ну, типа, у меня всегда форма моей речи, она очень грубая. И это, естественно, это мой косяк, это реально косяк. Это многим мне нравится, в том числе и мне. Это очень плохой пример, это очень быдловатая натура и так далее. Ну, какой есть... Суть сейчас не об этом, суть о том, что где оскорбление, вот, где не оскорбление, а просто моя грубая подача, я ему это объяснил, и он мне знаете, что ответил, что типа, ну смотри, я назвал ролик, э -э -э, Даня Кашна хейтит Катю Клэп и Позитифон, и считает, что это моя тоже грубая подача, я говорю, ты дебил, блядь, я ему ответил, я говорю, ты дебил, нахуй, ты вообще конченый, блядь, что ли, нахуй, даун, ебаный, типа, <св> é, я тебе только что объяснил, что я не оскорблял, и ты мне на это отвечаешь, что ну это моя тоже грубая подача, мне короче понятно все с ним, это вообще просто нахуй, просто даун, ёпта, оторможенный нахуй, дебил. А он еще говорит, ты меня назвал уродом, извинись, я ему, блять, потом сообщение написал, я говорю, ты, блять, моральный урод, схуя ли я должен извиняться, и я отвечаю свой свое слово, ты реально моральный урод, ты пиздец тупой, ёпта. Пиздец, меня прям выбешивает нахуй, реально моральный урод, взял, блядь, мои слова и сковеркал их как-то, как, как ему нужно, и в итоге дети в комментариях пишут, ээээ, -э, какаш он всех хейтит, блядь, пиздец. Он мне еще сказал, что я вылажен на конфликтах, что, ну, типа, я постоянно конфликтую с кем-то, либо я потому что завидую, либо потому что, э -э, ну, мне это выгодно. Вот, этот вопрос я тоже разобрал, хотел вам еще раз пояснить, почему мне невыгодно э, ругаться с варпачами вашими, с позитифонами и тому подобное, и YouTube что там, вот, и кому я на самом-то деле завидую, почему я не завидую. Начнем с этого, с а, а, почему мне невыгодно. А, смотрите. YouTube что там, допустим, да, вот пример, сделал про меня ролик, где раскатал меня нахуй просто, кстати, привет, Эльдар, я только что видел тебя в чате и что-то проигнорил, привет, который меня нахуй раскатал, просто вообще убил, и в комментариях начали писать дети, типа, какашин, ну и тупой, мне, я, я там скрины в твиттер постил, чтобы вы понимали, можете залезть посмотреть, О, этот какашин тупой, ну вот такая хуйня, знаете, прям вообще оторможенные дети ебанутые, и я не отрицаю, что у меня такие же есть. Вот. Но мне этого говна просто вот так вот нахуй. Я каждый день, блядь, сижу, чекаю иногда комментарии, да? И я баню. Я вижу, когда, ну, пишет реально откровенно ребенок прям вот маленький-маленький. Я баню сразу. Потому что, во-первых, ему нельзя смотреть то, что я делаю. Потому что потом меня будут обвинять в том, что... Вы поняли. Хотя у меня перед каждым роликом стоит там планка 16+, что-то такое. 17+, 18+. Вот, я сам всех баню, а тут я, блядь, начинаю конфликтовать всякими YouTube, что-то, варпач, позитифон, согласитесь, но это же очевидно, что то, что они делают, это, ну, чистый контент для школьников, когда идет летсплей, И я, я не порицаю это, блядь, не надо выдергивать И, uh, у меня из контекста слова, я объясняю просто, ну, по фактам, как есть, вот, основная у них аудитория школьников, возможно, у меня тоже, да меня не доебывайтесь. послушайте мою мысль, вот, у него, очевидно, основная аудитория школьников. Поконфликтовав с ним, и, ну, какая-то часть аудитории к нему, его подписывается на меня. Нахуй они мне сдались. Нахуя. Мне своего говна. Вот так вот нахуй. Нахуй мне чужие школьники, которые пишут, что я какашин или такая, ну, подобная хуйня, да, которая коверку и фамилии считает это безумно смешным. Вот. Если у меня свои такие есть. Да невыгодно мне это, типа, с варпачами и так далее. Мне легче там, ну, не знаю, с кем посраться. С Женей Бэткомедианом, да, знаете, там, у которого аудитория реально взрослая. Там остальных ребят. Но никак не с летсплейщиками. По поводу а, зависти. Зависть – это хорошо. Я недавно по поводу этого с кем-то философствовал. И мы пришли к такому выводу, что зависть – это всегда хорошо. Ну, есть, естественно, черная зависть, есть белая зависть. Ну, как по мне, я уж так разделяю. Черная зависть, это когда ты там, ну, ненавидишь кого-то настолько, завидуешь кому-то настолько, что у тебя весь мир рушится, да? Вот, и не можешь ничего делать, ты такой, все, пиздец, я не стану таким же, сука, там, уебать он, тварит, ну и так далее. Это, естественно, плохо. Есть белая зависть, то есть ты видишь какого-то человека, ну, его там, э, того, что он там добился, и думаешь, я сделаю так же, ну, сука, лучше, прям, ну, грубо говоря, да, выебу его, вот, и делаешь. Но для того, чтобы, э, как, как я не знаю, как мне проще объяснить, для того, чтобы очень далеко взлететь, нужна и цель выше. И вы думаете реально, что я кому-то из видеоблогеров завидую? Ну, блядь, если бы... Если бы я кому-то завиду, если я уж кому-то завиду, это точно не видеоблогером, блядь, ну уж там каким-нибудь мировым звездам, да, типа там, о, когда-нибудь, ну, к примеру, да, когда-нибудь я там соберу такой же стадион, как у Скриликса, там, сделаю лейбл лучше, чем у него и так далее, ну уж никак не, блядь, когда-нибудь я соберу столько же просмотров, как варпач, типа, вы че, я-то, вы че, дураки, что ли, Типа цели-то должны быть немного выше, это абс абсурд, завидовать своим коллегам, потому что вы примерно находитесь на одной, же, на одной же поверхности для тех, кто, ну, для мировых звезд. Надо стремиться намного выше, вот, чем обогнать кого-то по просмотрам, ебать, просто, но ну, это я так объяснил, да, на всякий случай, потому что мне реально начали в последнее время предъявлять, типа, ты завидуешь там... Тому-то, А ты за... ты просто срешься с Варпачом там, потому что ему завид? Чего, блядь? Сука, блядь, когда-нибудь я... А... У меня канал будет 3 миллиона, как у Варпача, блядь. Ну да, типа ещё Ебалутся. Зависть это круто. Чтобы вы поняли, нихуя ты мята, да, я только проснулся. Зависть... Это замечательное чувство, которое заставляет тебя двигаться и делать, ну, идти вверх. Но зависть каким-то... Обычно завидовать ты должен каким-то реально успешным людям, по-настоящему успешным людям. Которые все имеют в этой жизни, вот им ты и должен завидовать, им подражать и стараться их перегнать. А не каким-то людям, которые, блядь, на ютубе больше подписчиков набрали. Фу, ёпта вашу мать. Я вообще не понимаю, насколько, ну, типа, те, те люди, которым мне это предъявляют, насколько вы низко мыслите. Для вас, ну, типа, подписчики, это все, все достижение. Ты, ты добрал миллион на ютубе, все, ебать, ты добился всего. Да нихуя подобного. У тебя просто миллион подписчиков на ютубе, и все. Ты ничего не добился, по факту. Я ничего не добился еще. Не Ни варпач, ничего. Вот. Ну, чтобы вы понимали. Сейчас я возьму сигарету, хорошо? Сейчас, секундочку. Я постараюсь вам не запалить мой срач э, в квартире. И буду вот так вот ходить, вот так вот. Ничего тут не видно. И бонг, главный, а точнее э, вазу для цветов. Так, ебать я, конечно, помятый, господа, бля, как вы меня смотрите. Ой, все, пропал, я тут, а все, видно мне, все. Ты добился огромного очередного концерт. Ну, хорошо, я просто измерял по уровня тех людей, которые ну, популярны на весь мир, да, которые там много чего добились, по сравнению с ним я ничего не добился. А если так судить, ну конечно, конечно, многие из нас чего-то-то и добились. И Варпачи, Позитифон, и Кати Клэп, и я это, и... нет, понятно все. Что <плёх> <плёх> за сиги? Я в туре перешел с X-Tailor Синего на Парламент Night, на тяжелые. Я не знаю, почему мне Стал не хватать сигарет. Бля, нос не дышит, пиздец, задыхаюсь. Я говорю, а вздохнуть нормально не могу носом, типа. И поэтому я отдышка, типа, после того, как я поговорю. Ну, короче, я с просони хуйю не нес. Вы поняли мою мысль? Или... Или чё? Рак легких, да поебать. Кого ты слушаешь из музыки? Рэперов? Там, просто исполнительные. Я рэп вообще стараюсь не слушать. Мне нравятся миры. Я слушаю много кого. Очень много. У меня прям... Асислайтера там... Из таких типа. Асислайтера. Недавно для себя открыл новых чуваков французских, которые бесхаус делают шикарный. Это сквад через Q. С, Q, W, A, D. Блять, они прям мастера, пиздец. Закапай капельки. Ну, с вами поговорю. Пишу, что понятно. Ну, все, слава богу. Потому что я так долго свои мысли тяну обычно, что прям иногда запись стрима пересматриваю и думаю, блядь, сука, ну вот как ты разговариваешь, как дебил, еб Как те люди понимают. Да ебать-ка-бать, прочитай выжидание, прочитай реально годная идея. Дальше энергетику можешь запустить свою серию данного напитка, на этикетике козла может захуячить. Блин. Продукты... Очень сложная хуйня в наше время, типа. Да ну ты представляешь, что э, ты делаешь то, что употребляют люди. Там, неважно, что там. Ну, еда, напиток. И там столько бумажек нужно. Типа, нужно там санпедистанцию и так далее. Ну, короче, я просто не особо в этом разбираюсь, но я прекрасно понимаю, э, как сложно это все оформить. Ну, короче, наверное, нет, пока что нет. Какой крутой свитер. Спасибо. Я не знаю пока. Пока в Казань не поеду, недавно там был. Будет тур в следующем году. Сольные концерты я, наверное, буду делать после альбома. Посмотрим. Тур не знаю пока. Тур уж надо, знаете, типа, если тур, то большой, да, с большими сборами. У нас у нас были большие сборы относительно рэперов, да, нынешних. У нас достаточно большие. Там все организаторы говорят, что ну очень много собираете, но хочется больше. Как любому, как любому исполнителю. Вот. Просто рэперы, исполнители, они же ездят каждый год в тур, потому что это их Основной заработок. Помимо альбома, с альбомом ты много не заработаешь. Если у тебя не на двойная, как у тейпа, тогда я понимаю. Вот. С альбома много не заработаешь, поэтому каждый год ты гоняешь в тур. И с него получаешь денег. А я получаю кучу всего, но не с тура. Вот. Ну, типа с тура я много не заработаю. Поэтому мне смысла нету гонять. Для себя вот сольный концерт, ну, может, Екатеринбург захватить, там, Казань, ну, знаете, не, самые такие, новосип, ну, типа, самые большие города. Так, для души, для людей выступить. Вот. А там уж про деньги. Да в Украину поедешь, но ты же знаешь, что сейчас в Украину точно никто не поедет. Я с удовольствием, блядь, очень хочу. В Киеве концерт, в Одессе. В Одессе побывать хочу, блядь, как пиздец. Сейчас, сейчас хуй поедешь туда. Еще наверняка, если даже въезд откроют, мужчинам въезд откроют в Украину, я уверен, что мне какую-то шутку непонятную найдут про Крым там или еще что-то, и не впустят, блядь, безобидную какую-нибудь шутку, как это бывало там у Сачева и так далее, если не ошибаюсь. Так, вот все. Извините, пожалуйста, рыгнул. Пошли гулять. Нет, спасибо, я не, не выездной. Я хуй знаю, я не сказал. Пожалеть 10-11-классников, что сейчас смотрит. А что с вами? Хотите, расскажу историю? Вот дюрл перезальет, будете на, на, этот слушать. Как вы, дю, дю, дю, дю, дю, дюбель. <laughs> вот дюбель перезальет, напишет в начале, как Кашин перескочил 10 класс, прикиньте. Вот все думают, все на меня смотрят и думают, пиздец, разговаривает как дебил, да? Вот. Видно, что, блядь, какой-то второгодник ПТУшник, Да. Но вы удивитесь, что я ни разу не оставался на второй год. Более того, я экстерном сдал один год. Я учился 10 классов всего. Типа, я проучился 9 классов, перескочил 10 и пошел в 11 -й. И я не учился никогда в ПТУ. Пау, нахуй, стереотипы рушим, быдло тоже может жить. Короче, как это было? Я закончил 9 классов в... Нет, я сначала учился... 6 классов в 69-й школе Казани, вот, потом мама моя подумала о том, что, типа, было бы здорово меня отдать в какой-нибудь дорогой лицей, учитывая то, что на семье на то время не так много денег было, она решила въебать огромные деньги в какую-то пиздатую школу и думать, что я там буду лучше учиться, наивно. В 7 классе я перешел в 159-й лицей. Господи, блядь, не дай бог, нахуй кому туда попасть, ужас. Знакомая школа, да. Вот. В 159-м лицее я учился 9... до 9 класса и пошел в... Сейчас он называется смешно. смешно. КЭК. <смешно> вот. Которая при институте энергоколледж. Вот. Чтобы потом пойти в... На этом находится, на площади, на козе Слободея, как его институт. Кто знает из Казани? Университет Энерго... КГУ. -э КГЭУ. КГЭУ. Вот, КГУ. Потом я должен был туда пойти учиться. Вот, в колледж я пошел, поступил я сам, хотя там, ну, безумно сложно поступить. Потому что это, вот те, кто учится в КЭКе, знать, что вам лучше, блядь, учиться там. Вот, объясняю почему. Потому что, когда ты заканчиваешь вот этот энергоколледж, ты потом идешь к ГЭУ, доучиваешься там, и ты можешь поступить в ТАТ Энерго. В ТАТ Энерго там, там куча денег, короче, ну это такая хуйня. Типа, кто там работает, о, кто там учится, обязательно доучитесь нормально, если вы хотите, ну, хорошо в будущем зарабатывать. Вот, это большой шанс. Но, я же человек принципиальный, мне это не интересно было. Меня вообще, ну, грубо говоря, заставили. Меня направили, родители сказали, ну, иди, иди, иди. Я хотел вообще, тогда еще было госнаркоконтроль, сейчас называется ФСКН. Вот, я хотел уч, идти учиться на выездной лаборатории госнаркоконтроля, прикиньте. Я очень люблю химию, пиздец. Я химию до сих пор, ну, типа, шарю хорошо. Вот. Я пошел в этот колледж, проучился полгода, понял, что мне пиздец, это неинтересно, вот, и я сидел полгода дома в доту играл, короче, оттуда меня выгнали, справедливо, абсолютно, никого вообще там, всех люблю в этом колледже, никого не ругаю, отличное время было, замечательный колледж, вот, и мне нужно было что-то быстро-быстро куда-то устроиться, ну, на какую-то учебу, что меня армия не забрала. Я еще тогда не знал, что я могу спокойно откосить по глазам. Вот. Я пошел в вечернюю, блять, школу. Вы знаете, что такое вечерняя школа? Я прекрасно знал, что там... Ну, типа, обычно, что такое вечерняя школа? Это где куча уголовников, блять, которые, хоть только вышли из тюрьмы, их в нормальную школу не берут и так далее. Но выхода не было. Я пришел туда, вот, я могу об этом говорить, что с глазами? У меня просто температура, поэтому у меня глаза красные, не переживай. Вот. Короче, я пришел туда, сдал документы, поступил в 10 класс, поехал домой. А я еще болел тогда. Короче, сентябрь я весь проебал, потому что болел. Я не знаю почему, но мне моча в голову ударила. Это очень странно. Я могу сейчас об этом говорить, потому что эту школу снесли. Очень жалко. Вот. Я приезжаю к, к директору. Это, это свер... Вот сейчас слушайте, это сверх нагло. Просто поймите, ну, типа, будет урок, что иногда нагло нужно быть. Я приезжаю абсолютно нагло. Пиздец нагло. Вваливаюсь в кабинет директора, сажусь и говорю. А знаете что? Она такая, что? Она говорит, ну, вообще, а ты где? Типа, у тебя уроки уже идут. Я говорю, я хочу в 11 класс. Она такая, че, блядь, ты че охуел? Типа. В итоге я ее заболтал. Я объяснял, я показывал результаты ГИА, тогда еще, сейчас это ОГЭ, раньше это ГИА называлось, я ГИА все на четверки сдал, вот, ей нужно было самое главное, чтобы я ЕГЭ сдал, и я несколько даже примеров решил по ЕГЭ идеально, типа, Но ну, я реально шарил, я с 8 по 11 класс я охуенно учился, без шуток, я прям шикарно учился, вот, типа я натаскивал материал, и короче, и в итоге после долгих, уговоров, и она такая ну, давай и я такой, пиздец я только что перескочил 10 класс я говорю, ладно, я болею еще через неделю приду, она говорит, ну давай через неделю я приезжаю в эту школу, и она охуенная все, кто меня видит с, блять, я даже номер школы забыл прикиньте, насколько это давно было 29-я, по-моему, школа на Арбузово она находилась все, кто оттуда, вообще, Респектуля большая, шикарная школа Шикарные учителя. Короче, это, знаете, хоть это вечерняя школа, но там настолько, э, настолько много было уважения э, от учителей к ученикам и к учени от учеников к учителям, что нам разрешали вообще, ну, по факту ходить только на те предметы, которые тебе интересны, да? Но настолько школа была дружная, что мы ходили туда все, прямо на каждый практический урок. Вот. И класс у меня был охуенный, все прям дружны были, все прям, и девочки, и мальчики, мы все дружно находились с друг другом, вот, ну, короче, и с соседними классами, с параллельными, прям охуенный, в итоге мы сдали все ЕГЭ и разошлись, к сожалению, ЕГЭ я сдал тоже достаточно хорошо, но типа математика, я так, так хуй забил, весь одиннадцатый класс не учил математику, а русский у меня как подтянут был, так и остался. И математику я сдал там проходной балл, допустим, 23 балла, я сдал на 24 балла. Вот. Потому что мне не особо интересно это было, вся хуйня. Я уже понял, что ЕГЭ мне не нужно, все, ротки бал. Русский я сдал что-то там 87 баллов, 90 с чем-то, 96. Какие-то огромные цифры у меня и балочки отвалились, когда мне результаты дали в руки. Ну, короче. Вот. Так я ушел с вечерки и понял, что учиться мне дальше нельзя. Это очень тупое, блять, очень тупое решение в жизни. И то, что я сейчас сижу перед вами, это чистая рулетка. Так бы я помер, нахуй, в прямом смысле. вот, Потому что я и от родителей ушел, вот, и ночевал, хуй пойми где. Потом мы сняли студию звукозаписи, сделали студию звукозаписи из подвального помещения. Я там жил. Ну, короче, без душа Бегал к душу, в душ э, Мыться друга в раздевалке Короче, у него, ну, типа, он на бокс ходил И там был бесплатный душ Я туда бегал Ну, короче, потом меня помотало Жестко за то, что я не учился Потом в Питер уехал Ну, ты прям колобок Ну, блять О, Василий привет Блять, нос прям сильнее и сильнее Закладывает, сука где у меня капельки? Я вчера закапывался Вот только вчера, блять Куда же я их дел По-моему вижу, сейчас секунду Ой, блять, ноги Старые уже Ну там прям чуть-чуть осталось Просто на, на один брызг, нахуй Ну вроде поможет Ну, короче, те самые капли... Нет, это снуп. Я не употребляю цикламеды, и вам не советую. Самое страшное вообще. Просто ужасно. С Лизой в каком году познакомились? Не помню, в 15 по-моему. По-моему, в 15 -м. Какой был любимый урок? Химия. Братик, полстрижись. хорошо. Я просто из дома не выхожу, поэтому не стригусь, не поебать. Я чисто так музыку делаю. Да я постригусь, постригусь. Тупо нам капли прорекламировал. Ну да ну, похуй. Болеешь, видимо, да, что-то я проснулся поход с температурой. Будешь выступать во Владивостоке. Хочу! Хочу! Будут ли еще открытки с росписью? Ну да, наверное. Фотки со школы покажешь? Они уже ходят по интернету. У меня есть некоторые одноклассники, которых я, сука, до сих пор помню. Я, думайте, все забыл нахуй. И просто, знаете, типа, когда я чего-то добился в интернете, очень много... Короче, я делаю очень много постов, почему я не люблю свои детские фотки. Я вам сейчас еще раз объясню, и вы поймете мою позицию. Бля, какая хуйня играет, ёб твою мать. Сейчас я уберу это, а то прям нехорошо стало. Вот, Вендиван Пайл сойдет. Вот. В Твери будешь выступать? Я пока нигде не буду выступать. Я забыл, о чем говорил, прикиньте. Да, короче... Почему я не люблю свои старые фотки? Не потому, что мне что-то там стыдно. Вот. Мне нихуя... Мне вообще ничего не стыдно в этой жизни. Ни за что практически. Вот. Редко за что бывает стыдно. Короче, э, чтобы вы знали, до, ну, к примеру, допустим, восьмого класса, девятого, я была омерзительное быдло. В прямом смысле. Ну, я и сейчас быдла, но тогда я был прям вообще дебил нахуй. Вот прям, блять. Если бы вы меня тогдашнего увидели, вы бы охуели просто. Я разговаривать не мог, как и сейчас. Ну, почти, ну поняли. Одевался, как хуй -кто, ну и так далее. Короче, ну тупой, реально осел. Вот прям бешутый, прям дебил. Вот. Я так, ну просто-то, знаешь, типа, ну похуй, ну как бы с пацанами потереться ночью. Пивка, блять, животное, пиздец, фу таким быть. Вот, и... Мне не стыдно за это, мне омерзителен тот человек в лице меня, который был раньше, поняли? Типа, у меня очень много в жизни всего меняется за всю свою жизнь. Вот, я, я сам меняюсь постоянно. Но вот кардинально, когда я поменялся, вот с того, вот, вот тогда я ну, родился, грубо говоря. До этого, до, допустим, там, 8-9 класса было животное, которое, на котором мне мерзко смотреть. Вот, мне не стыдно, ни с коем случае, мне не стыдно, мне просто мерзко, вот, и после этих постов начали выливаться фотки мои, где я там в школе улыбаюсь или еще что-то, с кем-то стою, ну мне как бы поебать, вот. Но знаете, что самый прикол? Я прекрасно помню, кто их сделал из одноклассников. Прекрасно. Каждую, блять, фотографию. У меня память, как у наху этого, ёпта. Как у наху Шерлока Холмса, ебать. Я каждую помню фотографию. Я помню имя, наху, фамилию того человека, который сделал эту фотографию. Помню имя, фамилию того человека, который сделал. И я, за вами, я с вами крысами общаться вообще никогда в жизни не буду. Вы омерзительные люди. Омерзительнее того меня, который был раньше. Если вы просто для того, чтобы повыебываться, что вы меня когда-то знаете, сливайте фотографии, которые я не хочу видеть, значит, вы такие же животные, как и тот я, который был раньше. Об этом договорились? И я прекрасно вижу, как вы мне в друзья добавляетесь, типа, и такая хуйня. Че думаете? Я ничего не вижу, блядь. Думаете, у меня там 300 с чем-то тысяч подписчиков на странице? Я все? От внешнего мира это самое? Блядь, пошли вы нахуй, животные ебаные. Просто животные. Я прекрасно все